приветствую вас уважаемые друзья месяц назад мне в мою группу в фейсбуке поступило такое сообщение с просьбой ну, с с, не с некоторыми вопросами в частности с просьбой помочь разобраться почему у человека не складывается личная жизнь а можно ли исправить ему ситуацию где встретить свою половинку когда это будет, и, в принципе, суждено ли ему вообще встретить свою будущую жену. Ну, я подумала и решила рассмотреть его ситуацию, соответственно, спросив у него разрешение на просмотр его карты, и он мне разрешил. Ну, соответственно, со своей стороны он получит такую консультацию. Впрочем, если вдруг кому-то из вас будет это интересно, то, может быть, если с вашей стороны это найдет отклик, и найдутся желающие, можете оставлять какие-то свои интересные ситуации, письма пишите мне, а я буду рассматривать, буду выбирать из них что-то и буду рассматривать их в общем доступе онлайн, публично. Также, возможно, это будет интересно не только тем, кто задает вопросы, но и тем, кто изучает астрологию, ну и, в принципе, кому интересна тема эзотерики, ну и мои способы работы с такими запросами. Ну, для начала, я сразу могу сказать, что я использую несколько способов. Один из них, начальный, поверхностный, с которого я обычно начинаю разбор любой карты, это психологический портрет Шановской. Есть сайты, без проблем можно найти, где можно набрать данные человека, дату рождения и просчитать. Здесь идет система арканов, то есть просмотра основных жизненных задач, человека, его наработок, его будущего, настоящего, прошлого по нумерологии. И все это дело привязывается к арканам. Вот первый первые аркан Луна непосредственно связан с женской стихией, с материнством, с семьей. То есть можно говорить о том, что человек первую треть своей жизни он провел в семье. Но луна, еще часто означает какие-то невыясненные обстоятельства в жизни человека. То есть что-то не до конца как-то было прозрачно, что-то не до конца раскрыто. Возможно, какие-то тайны, болезни, страхи, фобии. Вторая часть жизни человека – это... По императрице семья, это может быть очень сильное его творческое начало. Ну и можно говорить о том, что у человека ну, должен был быть в жизни определенный достаток. Ну у нас, как правило, первая часть жизни, ну это сколько? Примерно 25 лет, вторая это там ну, 40-45 и, и так далее. Третья снова идет по Аркану Луна. То есть есть указание на то, что человеку все-таки будет дан шанс создать свою семью. По луне по крайней мере у него очень к этому будет сильное стремление ну и возможности также будут даны страхи фобии показывает четвертый пункт это аркан мир он говорит о том что человеку очень трудно выйти из каких-то внутренних комплексов комплексов очень трудно заниматься расширением вокруг себя расширять свои границы он Ему легче находиться где-то вот в каких-то консервативных рамках. К чему ему нужно стремиться, показывает седьмой аркан. Звезда – это творчество, это дружба, это умение узнавать дружить, умение разбираться в других людях. И я могу сказать, что, конечно, помимо того, что этот человек может заниматься ну, чем-то творческим, ему это может быть очень близко, интересно, для него также очень важно еще и заниматься ну, основами психологии, поскольку очень много из внутренних страхов. Ну, поскольку мы не делаем очень глубокий анализ, то мы начинаем двигаться дальше к партнерству. Есть еще такая интересная техника, как формула души. В мужской карте смотрим Венеру и Луну. Луна ⁇ это близкая женщина, отношения с близкой. Женщина ⁇ это не только жена, но это еще и мать. А Венера ⁇ это потребность любить, как мы любим. Какая для мужчины должна быть женщина в качестве любовницы, то есть что, что ему нужно от нее для того, чтобы загораться. А луна это та женщина, с которой нам привычно и комфортно. И это не значит, что это должен быть какой-то идеальный вариант. Как раз наоборот. Чаще всего мужчины выбирают женщины чем-то похожим на, похожими на свою мать. Смотрим, ну давайте Луна на орбите Марса и показывает на Марс, причем ретроградный. Ретроградный Марс это всегда проблема. Часто он оказывает на то, что в семье человека, в которой он вырос, кто-то не умел управлять гневом, то есть был излишне эмоционален или агрессивен. Плюс... Учитывая здесь двойное влияние Марса на Луну, можно утверждать, что с матерью, вероятнее всего, не было слишком близких нежных отношений. Возможно, мать была жестким человеком и очень нелегко удавалось с ней строить отношения. С отцом папа идет по солнышку. Здесь идет уже немножечко полегче. Но здесь тоже есть немножко указания на то, что папа как-то был слишком сильным. Или он иностранец, или он был слишком чем-то увлечен, вот каким-то делом. По Венере. Венера, видите, она здесь в центре, шестибальная, очень сильная, максимальная. На нее показывает Херон, ключик. Ключ открывает двери в понимании того, что или кто нужен человеку. То есть Венера находится в центре формулы. Это говорит о том, что у человека очень хорошо развит вкус, эстетика и... Он в первую очередь будет выбирать женщину, которая будет красиво и привлекательно внешне. Учитывая, что к ней подходит Плутон, а Плутон управляется скорпионом, есть указания на то, что она может иметь достаточно сильный и властный характер. Урам говорит о том, что она может быть связана в некоторой степени с техникой, может быть связана также еще с какими-то эзотерическими науками, то что-то. Что-то, что расширяет сознание. Ну, Психология здесь в меньшей степени идет, конечно. И также она может быть очень независима. Сам человек также имеет очень, способную, очень большую способность к психологию психологии, к изучению самого себя. Он может заглянуть внутрь себя, и это для него было бы очень и очень полезно в этой жизни. Кстати, нежелательно пить, курить. Это на него негативно воздействует на его ауру, на его душу. И плюс здесь еще есть указание на то, что э, даже вот любые какие-то негативные мысли, негативные слова, они могут отрицательно повлиять на его здоровье. Ну, вызывать даже какие-то серьезные болезни. Давайте посмотрим, где у него движется точка жизни. 41 год, вот она приближается к 42 году и приближается к Лилит. Лилит это точка искушения. Но ну, Давайте посмотрим, где она у него находится. Она показывает на Меркурий. Сейчас посмотрим, где он у него чем управляет. Ну, Меркурий у него находится в рыбах, находится на границе второго дома, связанного с финансами, и имеет оппозицию к целой связке планет ретроградный Марс, Юпитер и Узел. Так, ну что я могу сказать? Это указание на резкость ума, на резкость высказываний, на очень большую глубину фантазии человек может очень много говорить, много фантазировать, но его мысли, они буквально могут его убивать или убивать окружающих. Ну, как буквально, так и косвенно. То есть, пожалуйста, очень важно следить за тем, что он говорит, за тем, как он думает. Человек наделен очень сильной фантазией, но для него важно в данном воплощении ее пускать в добро, во благо. Есть способности к манипуляции другими людьми, но опять же, здесь нужно быть очень осторожным, потому что то, что можно скрыть от окружающих, нельзя скрыть от высших сил. Хорошо, давайте перейдем к девушке. Любимая женщина. Вот она, Луна в Овне. Это очень активная, это очень страстная, это такая, можно сказать, боевая подруга, а не жена. Это женщина, которая может все и всех держать в своих руках. Она, Луна, имеет оппозицию к Плутону, очень точную оппозицию. И чаще всего... Такое положение в карте указывает на то, что человек может рано лишиться своего близкого человека, в данном случае жены или матери. И, к сожалению, к сожалению, это также может быть дополнительным указанием и на вдовство. Есть на это указание. Но решиться этот вопрос может так. Можно попросту официально не оформлять отношения, ну и тогда... Таким образом избежите, то человек может избежать оказаться в таком статусе. То есть это может быть гостевой брак, это может быть дружба, это может быть просто любовь, отношения на расстоянии. Ну, наверное, вот в его случае это был бы идеальный вариант, если не хочет рисковать. Также этот аспект от лунной оппозиции к Плутону, это аспект подавления, потому что Плутон он всегда давит, он буквально как каток воздействует на другого человека. И можно сказать, что этот человек сам склонен подсознательно подавлять других людей. И ну, давайте даже вот почитаем здесь значение этого аспекта. Ну вот, оппозиция, самоутверждение, диктат, борьба за популярность, негибкость, твердость, тенденция командовать семьей, друзьями, вносить изменения, чувство проявляется с такой силой, что другим страшно, упрямство ведет к ссорам, то есть не любят учить и читать мораль. Ну что можно сказать, это просто лишь одно из таких качеств. И вполне вероятно, что женщина, которую он встретит, она может также обладать этими качествами. То есть он подсознательно выберет такую же. Ну, Насколько я уже знаю, что человек действительно в раннем детстве потерял мать, его воспитывала мачеха, как и сложились их отношения, я не знаю. Но вполне вероятно, что она тоже была достаточно, ну или есть достаточно сильной личностью. Также у человека... Есть склонности к дракам. Я не знаю этого точно, но здесь очень важно ему держать свои руки при себе. То есть может обидеть и словом, а может и физически. Ну, это, конечно же, исключено. Это просто невозможно для того, чтобы создать какие-то близкие родные отношения. Есть указание на то, что может находиться вдали от отца. И вообще человек сам по себе, знаете, такой одиночка, наверное. И несмотря на то, что очень сильно заточен на семью, хочет быть в семье, то для него важно вот, быть в окружении близких людей, своих родных. Но это будет даваться ему с большим трудом. Да, еще очень важный момент. Я смотрю карту. По тому времени, которое было ректифицировано другим астрологом. Он точное свое время рождения не знает. По словам отца, это было от 5 до 6 часов утра. Но вот астролог установил 4.40, поэтому я руководствуюсь этим временем и делаю же выводы основываясь на нем теперь Венера находится в Тельце это очень сильное ее положение она находится вблизи четвертого дома это признак того, что человек хотел бы чтобы его дом был полная чаша чтобы там был достаток богатство даже не богатство, а достаток, вот скажем так, чтобы всегда было что поесть, чтобы все было качественные, качественные дорогие вещи, даже не дорогие, качественные вот именно, просто качественные как правило связаны с дороговизной. И, конечно же, обязательно женщина должна быть красивой, красивой внешне, форма должна быть у нее очень красивая. Давайте посмотрим, какие к нему женщины будут притягиваться. Ну вот, управитель седьмого дома в раке, луна, луна в овне. Значит, указание на то, что в первую очередь будут притягиваться очень сильные эмоциональные, импульсивные женщины, которые готовы властвовать и, и, и побеждать, то есть буквально брать свое на нахрапом. Давайте посмотрим, сколько у него находится так, в огне 30% и в воздухе 10%. Значит, 40-60%. Все-таки в нем водные стихии больше всего. Человек очень легко меняется, приспосабливается под любые обстоятельства. И, в общем-то, он склонен отдавать бразды правления другому человеку. Я думаю, что он может уступить управление. Командовать ему будет тяжеловато, потому что слабоват вот этот вот стержень, который дает упорство, который дает силу стоять уверенно на земле. Он обычно зависит от отца. Видимо, недостаточно вот отец привил ему эту вот уверенность в себе. Поэтому женщина может оказаться сильнее. Места знакомств. Переписка, поездка в ну, переписках, в поездках. И второй управитель, здесь включенный у вас э, лев, солнце, тоже. Ой, извините, это не третий, это второй дом. Это не, это не поездки, это... Ну, хотя, учитывая, что Луна здесь близко к третьему дому, это может быть и переписки, и поездки. И еще сюда добавляется какой-то финансовый интерес. То есть можете сойтись, он может сойтись с другим человеком на каких-то общих финансовых интересах, а может быть, например, брак даже по расчету. То есть человек может быть, она более обеспеченная, более успешная, и таким образом вот, может его заинтересовать и привлечь в свою жизнь. И сама по себе барышня может быть достаточно сильной, очень сильная, очень уверенной в себе. Я смотрю по аспекту от Солнца к Урану, сильная, независимая. Ну и третий вариант, это по Меркурию, но ну, здесь совсем самый худший вариант. Это женщина, которая может быть склонна к скандалам, ругаться, ссориться. Ну, в общем-то такой самый, самый беспокойный и вы знаете, тут еще хотелось бы дать ему подсказку, чтобы он в первую очередь все-таки не руководствовался финансовым интересом. Хотя я смотрю, что у него эта сфера немножечко страдает. Она всегда будет страдать, потому что здесь и Солнце, и Луна, и обе эти планеты имеют напряжение. Наверное, все-таки, да, в его случае иметь партнера... Ну, желательно более материально успешного, поскольку у него самого ну, всегда будут проблемки вот в материальной сфере. Тяжело ему будет выровнять. И даже вижу, что и с наследством тут тоже есть проблемы. Маловероятно, что могут даже оставить. Хорошо, давайте дальше по вопросам. Так, где могу встретить свою половинку? Мы вроде как более-менее разобрались. Как как исправить ситуацию? Ну, я уже знаю, что этому человеку предыдущий астролог что-то говорил о философии, но ему это не очень понравилось, а может быть, он не совсем понял, но в его случае без философского глубокого понимания жизни не обойтись никак. Да, действительно, карта сложная. Как можно исправить, работать над собой? Соответственно, понимать себя, постараться понять себя работать над своей самооценкой и больше, ну, наверное, как-то показывать свою любовь поступками человеку, не стараться использовать людей в своих целях. что Вы знаете, очень часто, когда человек недолюблен, в детстве он становится со временем несколько жестокий, эгоистичен по отношению к другим людям. И ему очень трудно получать эту любовь, очень трудно ее выражать, очень трудно ну, научиться как-то честно относиться к своему партнеру. То есть научиться тоже ему отдавать. Как правило, человек он жадный к чувствам, ему постоянно хочется получать, получать от другого человека то, что ему не доставало в детстве. Но здесь должна быть серьезная работа с психологом. Если есть такая возможность, то обязательно нужно проработать свои именно детские, детские вопросы, детские проблемки, взаимоотношения с матерью, с отцом. Так, сейчас посмотрим, суждено ли встретить вообще, будет ли. Будет ли семья вообще? Ну, почему бы и нет? Ну, может быть, семья может быть, конечно. Вы знаете, какими бы ни были показания, показатели в любой карте человека, всегда найдется что-то, что перекроет любой негатив. То есть, если вы будете очень сильно к этому стремиться, то вполне это может случиться. Обратите внимание, у нас у вас точка жизни пойдет по лилит в следующем году. Это признак чего? Давайте посмотрим. Сейчас, секунду. Лилит у вас в восьмом доме. Ну, это, как по мне, это тема пар... не партнерства, а финансов партнерства. Это может быть что-то коснуться темы денег партнера и опасных ситуаций. Но, как правило, когда Венера стоит в таком положении, человек не может быть неженат. Он все равно будет стремиться к тому, чтобы обрести семью. И плюс еще и управитель седьмого дома Рак, он тоже очень склонен к семье. По поводу когда. Ну, смотрите. Смотрите. По прогнозу на вопрос, когда встретите, я, конечно, смотреть вперед там на много лет не буду, но по ближайшему году скажу, что у вас Луна в точном соединении с четвертым домом. Ну, это на случай, если ректификация была верной. Причем она попадает в четвертый дом семьи и еще и попадает на пятый дом любви и детей это четко указание луна в соединении с венерой это четкое указание на возможный брак на возможную встречу со своей половинкой ну, или просто со своей любимой кто не любит половинок ведь считается что люди это единое целое и обратите внимание уран уран приближается к вашей венере Уран, вы знаете, это планета неожиданностей. И у вас здесь, я видела, уран, он таки показывает где-то в каком-то месте, а вот он, уран, он у вас находится на орбите Венеры. То есть у Венера это женщины, это любовь, это уже указание там на то, что женщины к вам может прийти по урану, по аспектам урана. И. и очень два важных события, ну даже больше здесь, три может произойти. Первое. Плутон пойдет по вашему первому дому. То есть полностью изменится ваше мировоззрение, то, как вы смотрите на мир. Поменяется полностью ваше видение того, что происходит вокруг. Вообще ваша жизнь может во многом измениться от того, что вы измените свое отношение к ней. Плюс у вас здесь есть очень интересный аспект. Венера соединиться с Солнцем. Это уже идет указание на брачную ситуацию. Причем интересно, что еще и Нептун здесь тоже приближается к вашему солнышку, тоже подарит вам удачу и возможность ну, реализовать себя, реализовать свои мечты свои надежды долгожданные плюс уран помощничек он всегда дает неожиданные события ну например это может быть как неожиданный брак так и неожиданный развод так и неожиданное знакомство неожиданная любовь в каком-то неожиданном месте поверьте просто так этот аспект не пройдет незаметно, и я думаю, что следующий год будет в вашей жизни очень значим. Ну, а следующий год для вас, это год текущий, соответственно, до апреля 22-го. Ну, давайте посмотрим еще, что будет в следующем. Так, здесь у вас узел зайдет, ваш четвертый дом судьбоносный. Ну, я могу сказать, что до, до вашего дня рождения должны произойти какие-то очень серьезные, очень важные события, которые повлияют в дальнейшем на вашу личную жизнь. Вам здесь дается карт-бланш изменить свою личную жизнь, построить свою семью. По Северному узлу в доме семьи обязательно вам будет дан такой партнер. Главное, чтобы вы его не пропустили. Причем следующий год, посмотрите, уран точно соединяется с Венерой, в одном градусе они будут находиться. А это признак того, что что-то у вас произойдет то, что касается личной жизни. То есть э, в самом по себе в сочетании, в классической интерпретации... Он дает неожиданные события в личной жизни, ну и зачатие ребенка в том числе. Также хотелось бы обратить ваше внимание, то есть почему вам может быть тяжелее, чем кому-либо другому двигаться по своей жизни, вообще продвигаться. Поскольку все ваши личные планеты находятся в ретроградном движении. Сейчас я покажу. Вот. Меркурий отвечает за мышление Оно у вас направлено внутрь себя Оно у вас философское Вы можете очень много фантазировать Даже вплоть до того, что чужие мысли Выдавать за свои У вас это очень хорошо получается Но Здесь я предупреждаю второй раз Будьте осторожны с этим Венера, слава Богу, прямая Она у вас очень сильная Венера чувствует эстетики красоты Марс. Марс это энергия, это то, как вы проявляете свою активность, она у вас находится в седьмом доме партнерства, и это указание на то, что вы можете как и привлекать к себе, знаете, таких очень активных, партнеров, так и сами оказывать на них очень серьезное воздействие. Но постарайтесь не, не держать в тисках любимого человека, не ревновать его, не следить за ней. Ну, дайте ей свободу, иначе просто от вас все сбегут. Вы очень много, хотя у вас здесь есть указания жить жизнью своего партнера, у вас есть показания по карте кармическое, Кармический северный узел в седьмом доме. То есть вам нужно найти своего партнера и посвятить ему всю свою жизнь. Вот это вот ваша кармическая задача. То есть все, все свои силы, все свои средства направить на то, чтобы ему было хорошо и он был счастлив с вами. Юпитер говорит о том, что буквально можете фанатить этим человеком. Сатурн ретроградный говорит о том, что у вас может быть вот слаб вот этот внутренний стержень. Но это проблема с родителями, недостаток внимания с их стороны, чувств. Уран в Скорпионе это интерес ко всему, может быть к психологии, ко всему тайному, ко всему запредельному Нептун вас, ваш достаточно силен, я надеюсь, что у вас с вашей моралью все в порядке зона высокой ответственности честности, она присутствует ну и Плутон это взаимоотношения с социумом, с обществом в принципе В для вас это не очень важно, для вас самое главное это встретить своего человека и быть с ним счастливым рядом, чтобы все ваши близкие, родные были счастливы и вы вместе с ними чего вам и желаю надеюсь, что мой прогноз моя интерпретация карты была для вас интересной, полезной и повторю, что для тех кому интересен также просмотр ваших ситуаций, то пишите, обращайтесь я наиболее интересные Запросы буду рассматривать и выкладывать в онлайн.